Всем привет! Ладно, всем привет. Так, ну давай начнем с эксперимента. Наверное, полегче будет. Что ты там писал, да. я уже забыл. Солдатика надо. А, солдатика? Ничего Вон притащим. он е он есть на рядом с черной командой. Сейчас притащим. Давай, mm. я гарпун ставлю, ты конфетку бери, залази и. А где он? Ну. Сейчас притащу. Еще попасть. А, вон он. Четкое попадание. Ебой. Успешно. Эй, <rôle> <laughs> это было лишним. А, так. Надо его спустить сюда вниз. Иди сюда. Бедный солдатик, ты его нас пробил. Ладно, давай. Что теперь нужно делать? Так, берем любой блок, ставим совпадающее вращение и фикса а, фиксацию и ставим ему на спину, чтобы он не мог ходить. Надеюсь, Можно ты... немножко его в него продвинуть. Ага, понятно. Да. Сломался. Все. Теперь э, берем шарик и ставим по три штуки в ряд по бокам. Можно и побольше. А, да чего? Это? Чтобы он мог подниматься в воздух. Можно и любой другой способ. Э, дальше мы берем э, автомобильное кресло и ставим примерно вот так, чтобы казалось, что мы будем сидеть у него на шее. Как будто у него улыбка и борода появилась. Да. Дальше берем два парашюта и ставим вот так по бокам. Ты прямо на голову залез. Да. Теперь мы э, парашюты отвязываем и привязываем на R. Ну или на, любую, на две любые удобные рядом располагающиеся клавиши. Сначала отвязываем и потом привязываем. Шарики я привязал на E. И все. Теперь мы нажимаем выбрать все. Отключаем. Э, так, Ам... он упал. Отключаем фиксирование, отключаем коллизию стой, и стой, ставим прозрач... прозрачность на 100%. Стой, я сейчас тебе сзади сяду. Все, сейчас. А, так, теперь это Команду такой примите? солдатик. Команду. А, так, теперь совпадающее вращение и поста. Остановись! И теперь ставим мотор. И теперь выбрать все и ставим прозрачность. сейчас. Что, а ты ставил? А, нет. А, ну ладно. И, и, что вот, это такое? и что это такое? Это солдатик-парашютист. Нажимаем на Е. Он начинает взлетать. А моторы зачем? Чтобы летать можно было на нем. Вот, дальше отпускаем и нажимаем Р. И все, солдатик-парашютист. Можно и выше взлетать. Мне показалась классная идея. Так, надо сейчас у фиксацию. А... да, полетели наверх. Может, красный ускоритель поставить, быстрее будет. А... Ну! Можно попробовать. Стой. Я сам. Ракета тоже пойдет. Готов все выключать, понял? <связывая> Сейчас подымемся. На F надо будет нажать, наверное. Нет, она ко мне не привязалась. А <связывая> привязать? Привяжи э -э на, так, на F, ну, на любую клавишу. Все. Гоу. Надо... А ты только держи нас, чтобы мы не в бездне были. Хорошо, держу. Пар... Я профессиональный парашютист. Так, готовься выключать. Думаю, ну, такой будет достаточно. Когда? Можно вон туда в Сияние подлететь, чтобы там... Давай ракету выключай сначала. Стой, пока парашюты не включай. Давай туда полетели, к Сиянию. Сам сказал. А тебе давай лучше поближе к базе, а то потом еще лететь. Да, мы здесь. Он ходит по воздуху. Магия. Ладно, давай, падаем. Все, мы парашютисты. будем сто тысяч лет лететь. Да. Можно было и один парашют поставить. О, ему нравится. Да, вполне. Давай пониже спустимся, чтобы испугался. Вот Парашют не работает. Парашюты отказали, порвались. Да. Ну вот, такой солдатик парашютист. Так, что у меня тут осталось из убрать? Вообще убирать? Да, просто у меня не получается свои блоки убирать. Mm. Все прям. Все, все зачистил, чистенький. Ну тогда давай дальше. А -а -а. Что дальше? Ну, что дальше? ты с ним делаешь? Как, что постройки смотреть будем твои? А, дальше. Акула. Это акула. У нее довольно простой механизм. Это акула, наверное. Да. вот а это... это шарики, да? Это... Ну, их не надо трогать. Это зубы. Зубы. Mm -hmm. да. а, шарики. Заходи сюда, вот. А, тут без Да. Да, смотрим механизм. Здесь очень простой. Слетают Просто сервоприводы. На угол наклона 60 Скорость 4, можно и побольше немножко поставить, но тогда у него хвост будет просто улетать. Я хочу также также есть плавники, какую а как можно управлять? Конечно, рот на нет, рот открывается тоже сервоприводом, он прямо перед тобой стоит, вот он. А видишь? А, на а как идти? Yeah. А вот право Хвост? Влево. Да, хвост также просто двигается от uh, того, как ты а двигаешься, такое? справа влево. Можно летать на F. Акула, которая летает, но которая да, не летает. умеет плавать. Умеет, но не под водой, а по воде. По воздуху, наверное. А вы где вообще все? Мы все на базе. Э, к вам летит акула, которая вас сейчас съест. Залазите в рот вам мне поздоровится. Я поймал акулу. Э а -а -а -а! Ну я всё. поймаю акулу. И я поймаю. Конец. Нет, я не поймал акулу. А -а -а, я тебя съем. Я <с> тебя съем. Я тебя поймал. А -а -а -а! И себя поймал. Я всех поймал. Че тут броиться? А, -а, -а! Все, я ухожу от вас. А у меня бензин кончился. А, нет. нет. он бесконечный. А, -а, -а! а, -а, -а! Я, я по себе попадаю. Нет, нет, я тебя поймал. Давай, в рот. А, -а, а, похитили! У тебя плавник отвалился. как? падай! Нет, зачем ты акулу убиваешь, видно. Что мне с ртом? У меня челюсть сломалась, я Вот я куру в проблема с челюстью. Лети сюда, вправим. О! Так, заново загрузи-ка. Мне надо сфоткать ее а, Для нашел. картинки. А то я не фоткаю, меня... а потом мучаюсь. Она у меня названа окуленок Можно ей ноздри еще сделать. Вот просто так. потом мне сложно будет фотку делать. Я уже сразу сделаю. Можно, чтобы она лежала и, то есть это, хвостом в бок. Ну просто так она какая-то, как то в Т-позе. Как будто с Википедией. Э -э -э. Так. Ну надо тогда фиксацию включить в тот момент. Ну да. Где тут проход? А! Аку угнали. Вот так. Могу и посильнее включить. Так, стой. Надо было сондуру прям перед лицем. Перед лицом. Сейчас Сондра отойдет. Ну, еще учистал, конечно. <связываю> а ты Л э, не выговариваешь? Нет, я все выговариваю. Mm, я букву Л не выговариваю. Я же говорил, я бойцо. <связываю> ну что, фиксацию отключай, -то, а то этот конвер какой-то получился. А, а я отключил фиксацию, она все равно на месте стоит. О, во, во, вот так хвост ей. Да можно вот так с открытым ртом? С открытым ртом можно. Волком, вот. Кстати, стой, стой, если включить все шарики в эту акулы, то есть все зубы. Она, скорее всего, излетит. Счастливая. Вот это зубы у акулы отказать. Я знаю, как сделать, чтобы она взлетела. Мне кажется, я тоже знаю. Ну. Все, пока акула. Нет. Это будет первая акула, которая полетела в космос. Акула космонавт. Ей скафандр надо. А то иначе сейчас задохнется. Мы... Она сейчас перевернется, как я живу. Можем. <oppressed habe> фиксацию Акулена. давай. Не, давай лети. Первая акула, которая полетела в космос перед вашими глазами. Акула космонавт. Меня поймали? Нет. Кто то решил? Я хочу в космос. Первая акуля, которая хотела полететь в космос, не дали полететь в космос. Эх, гадина. Я улечу. Не улечешь. А -а -а она будет танцевать, лишь бы улететь. Все, я полетел. <retraffed> Стоять. А, Я вывалился, она сама улетела. <с karthassar> О, пилота. Ну все, все это она... улетела. Она... она улетела. Нет, она реально улетела в космос. Да. Так, еще есть еще есть что есть. Еще есть вот такая постройка. Это что? Это космическая да пойдем На этом первая часть обзора построек моего подписчика заканчивается. В следующих сериях я покажу вам продолжение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Games, Всем пока!